Тысяча рублей и набор Beauty Lab в подарок при регистрации. Да-да, вы не ослышались, «Фуберлик» задаривает своих новичков. Всем новым покупателям и партнерам дарят не только шикарный набор, но и денежный приз. Вам подарят 300 гривен на шопинг, если вы живете в Украине, 5000 тенге Казахстана, 300 лей Молдовы и 30 рублей жителей Беларуси. Но не только такая внушительная сумма, но и подарок не оставит вас равнодушными. Набор из трех средств для мгновенного преображения. Это экспресс уход от Фаберлик для особых случаев, когда времени в обрез, а выглядеть нужно великолепно. блер крем визуально устраняет морщинки, расширенные поры и неровности кожи. Технология «Микрофантом» работает в течение одной минуты. Кислородная экспресс-маска очищает и матирует за 15 минут. Комплекс «Бабло-2» насыщает кожу кислородом. А активированный уголь выводит токсины и впитывает избыток кожного сала. Маска-патч для век ликвидирует темные круги и морщинки. Специальный экстракт в составе маски работает как мощный антиоксидант, устраняет отеки и улучшает микроциркуляцию. Доверьте красоту кожи новейшим технологиям и, конечно, получайте бонус на первую покупку. Выполняйте простые условия. Первое. С 25 февраля по 17 марта зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн и на специальный счет в вашем личном кабинете будет сразу же зачислено 1000 рублей для оплаты первого заказа. В валютах других стран денежный приз составит 300 гривен для Украины, 5000 тенге для Казахстана, 300 лей для Молдовы и 30 рублей для Белоруссии. Второе условие. До 17 марта, то есть до конца текущего каталога, оформите заказ на сумму от 2000 рублей. Это 600 гривен. Гривен для Украины, 10 тысяч тенге для Казахстана, 600 ли для Молдовой или 60 белорусских рублей заплатите за этот заказ в два раза меньше. Денежный приз отминусуется от общей суммы автоматически. Да, и еще 15% от сделанного заказа вернется на ваш счет в виде кэшбэка. И третье условие. С 18 марта по 7 апреля оформите заказ по новому каталогу на минимальную сумму своей страны, получите за новый заказ кэшбэк уже 20% и, конечно, добавьте в него набор для мгновенного преображения бесплатно. Но самое приятное, что это будет вашим первым